Я стою в начало нашего участка, откуда э, пойдет строительство трех тестовых участков под билбордом, где показано, что мы строим. Потом стройка идет. И собственно стройку мы начали раньше, и я об этом ранее говорил, что фактически мы э, подготовку к строительству начали, начали еще ну, в мае месяце, в апреле даже этого года. И сейчас уже идут э, строительные работы, в частности, закладываются фундаменты опор, э, станции, инфраструктуры. И все это время э, ушло на подготовку проекта, потому что это очень сложный проект, э, большой проект. И мы всю работу сделали э, ну, менее чем за полгода. При этом сделали с собственными силами, хотя, если кому-то заказать, то, я думаю, они не сделали бы за 10 миллионов долларов, даже за 20 миллионов долларов, долларов И потом большое количество согласований, потому что в планах технопарка не было Skyway. это его высочество сказало шейх Шаржив. я хочу, чтобы Skyway был здесь, и поэтому... «Переделайте мастер-план технопарка». И на это тоже ушло время, на переделку, потом на согласование, на получение всех разрешений на строительство. И поэтому все согласования и разрешения получены, и просто вот идет.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 В этот день, когда мы заложили первый, скажем, камень, вот, определенные чувства всегда присутствуют. И чувство хорошее. И я уверен, что совместно мы добьемся все то, что.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 Мы идем по нашей территории, по территории, где будет построен инновационный центр Skyway в Шаржи. Слева, вот здесь от меня, это огромная территория университета, который был построен здесь больше 10 лет назад, в пустыне. И сейчас здесь учатся 47 тысяч студентов. У нас там будет свой институт Skyway, где мы будем готовить специалистов. И рядом с дорогой... Идет наш участок, его длина около трех километров. Здесь уширение 300 на 400 метров, где будет, собственно, база нашего национального центра. А основные трассы пойдут вдоль дороги туда на два с половиной километра. Здесь будет кольцевая трасса, закольцованная, э, где будет ферменная конструкция и э, полужесткая конструкция. Для тяжелых машин, потому что в Беларуси мы не смогли построить более-менее длинные трассы, там у нас короткий участок, поэтому мы не можем показать скорость 150 км в час. И там построено для легких машин, весом ну, до 6-8 тонн. У нас очень много проектов в Эмиратах, это и Дубай, и Шаржа, и Абудаби и Фуджера, и другие Эмираты во всех Эмиратах и в соседних странах, где объем перевозок, часы пик, где-то 50 тысяч человек в час, 70 тысяч человек в час, это больше, чем производитель московского метро в два раза. Это очень большой объем перевозок для часа пик по одной ветке имеет сюда. И поэтому пассажирам нужно возить поездами большой вместимости. И поэтому мы проектируем эти трассы над, на вместимость пассажирского подвижного состава где-то 200-300 человек, а для грузового грузоподъемность 35 тонн. Вот здесь две такие будут трассы. Посередине мы сделаем сверхлегкую систему с центральным пролетом около полутора километров. Вот здесь вот база, то есть здесь будет уширение, здесь будет у нас депо, ссылочные переводы, разворот. И первый раз она появится вот в конце этого участка, длиной 400 метров. Мы ее планируем вести в строй к апрелю 2019 года, то есть ну, чисто через полгода. На самом деле стройку мы начали Давно подготовка началась в марте месяца, когда нам выделили землю. И уже металлоконструкции под привисающую первую, вот, ну, дорогу с привисающей путевой структурой. Тоже мы заказали в Вене, в Австрии. Через месяц эта тоже металлоконструкция прибудет на стройплощадку, где мы тоже сегодня ну, у меня брали интервью. И мы снимали билборд. Это там стоит на, на площадке. Геоп идет подготовка к строительству а стройка будет идти вот здесь там будет у нас цеха производства пока мы точно не знаем что именно какие производства но скорее всего мы будем делать мотор колеса здесь в том числе ну, для не только для сковы а для других проектов для тех же электромобилей. У нас же есть свой электромобиль. Поэтому мотор колеса электрические можем сделать и для них здесь. Здесь мы, скорее всего, организуем сборку юнибусов и юнитраков, и юниконта, юниконтов для перевозки контейнеров для стран Персидского залива. Потому что возить подвижный состав из Беларуси – это просто нереально. Мы еле завезли на выставку в Дубай юнибайки. Небольшая машина, весом тонну, она добиралась вот два месяца. Через европейские порты, через какие-то там реки, где э, боржа застряла, и пришлось снимать, представляете, с боржи среди реки пришлось снимать унибайк, чтобы доставить в аэропорт, и потом самолетом все-таки доставили. И на это прошло два месяца. Поэтому лучше все, и правильно всего подвижной состав готовить именно здесь, собирать. Здесь, естественно, мы будем использовать наш гумус и посадим сады, зелень. Но, как я сказал, здесь у нас трассы тоже недостаточно длинные, 25 километров будут. Поэтому 150 километров в час мы получим спокойно, а 500 километров в час, это, естественно, нереально. Не Там нужны трассы где-то длиной порядка 25 километров. Шажа, наверное, небольшой, поэтому этот вопрос мы решаем в другом. В Эмирате и на, уже есть решение о выделении нам 25 километров, э, участок длиной, э, где мы построим высокоскоростную систему SkyWay и здесь э, уже отработаем оптно отработку э, юнибуса, юнилета высокоскоростного, э, который демонстрировали э, мы в, на Инотрансе в Берлине. А первые э, прогоны... И первое испытание пройдем в Беларуси на короткой трассе. Дометровая она построена э, при скоростях до 100 км. Чтобы отработать режимы там, разгона, торможения, тормоза, э, автоматику все проверим, э, приводы и так далее. А потом, когда построим здесь, уже в другом эмирате, э, тестовый участок, то мы э, здесь уже пройдем окончательные испытания. На самом деле это не э, столько шоу-лом, здесь будет, здесь технопарк. И, и не столько тестового участка, как многие думают, что мы, Юниска, только вот и делаем, что строят экотехнопарк. Это не так. Ни в одной стране не пойдет проект, пока мы не покажем, как работает наш комплекс, неважно, грузовой, городской, высокоскоростной, в этой стране. Потому что в Беларуси другие условия климатические. У нас морозы, зима, Снег, эмираты это не интересует. Они, они говорят, у нас жара, у нас металлоконструкция коробит от жары, у нас мосты их ведет, наши высотки начинают колебаться, они начинают проседать, то что жара и очень сильный ветер, у нас металлоконструкции корридирует, потому что в воздухе, в почве очень много солей, они разъединяют любую конструкцию, любую сталь. Покажите, что это все работает здесь». И даже не надо там до конца испытаний, просто начните. и Мы видим, что вы здесь делаете, значит у вас все получится. Все, и пошли адрес, адресные проекты. Поэтому у нас десятки здесь, только здесь, в этом регионе. Поэтому это адресные проекты, вот то, что мы здесь делаем, адресный проект. Ну он так называемый связанный проект. Мы не будем здесь водить пассажиров. Потому что возить пассажиров и на этом заработать денег, то надо продать миллионы билетов. И надо лет 10 их продавать чтобы вернуть стоимость проекта. А потом надо еще 10 лет, что-то на нем зарабатывать. Но как только мы начнем строить и покажем, что мы можем делать наши проекты здесь, в Эмиратах, пойдут адресные проекты, мы подпишем десятки контрактов, пойдут авансы-платежи. И вот эти вложения, что мы делаем здесь, окупятся за один день. не надо билеты продавать. Билеты будут продаваться в адресных проектах. Поэтому самый доходный проект, самый прибыльный проект, самая быстрая отдача – это вот это, вот это, вот здесь. Вот здесь. И отсюда мы уже пойдем не только в арабские страны, где тропики, но и в другие страны. Это Индия, там такой же примерно климат. Влажность та же, та же жара. И Бразилия. Или Африка, тоже Египет, или Саудовская Аравия, или Ирак, там, Иран. Стран много. Поэтому здесь вот показан как раз центр инноваций. Логика, опять же, на 100-200 лет. Не так, построили и забыли. Нет. Где будем совершенствовать технологию, совершенствовать конструкцию, применительно к этим природно-климатическим условиям. И вот научно-учебная база. И вот здесь мы тоже построим институт свой. Скайвэй, вот здесь, вот там он будет. Где мы будем обучать студентов, и институт войдет в структуру университета Шаджи. Как э, одна из, ну, одно из научных подразделений университета. Потому что уже свои специалисты, которые должны проектировать трассы Скайвэй, строить их и эксплуатировать. поисковые, по своей планету